Чтобы мужчина не ревновал, начните ему говорить в постели, насколько он хорош, и мне так с тобой хорошо, и ты прямо особенно хорош в постели, и мне никогда не было ни с одним мужчиной так хорошо, и мне нравится с тобой интим, это и все. И после этого он ревновать перестанет. Что такое ревность у мужчин? Ревность у мужчин это элемент, когда, женщин, когда он думает, что он не удовлетворяет свою женщину. А он не может догадаться, может и не удовлетворяет, знаете, и так далее. Ну, мы же можем показать ему, как будто удовлетворяет, чтобы не ревновал. Ну, вся наша жизнь игра, знаете.